Ребята, всем привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня мы разберем с вами разложение на квадратных трехчлен. Эта тема будет полезна как восьмиклашкам, так и девятиклашкам, которые будут в этом году сдавать ОГЭ. Итак, разложение на квадратный трехчлен все зависит именно от этой формулы. Эта формула вам пригодится где? В квадратных уравнениях, в квадратных неравенствах, которые у вас будут в задании под номером 14. А также эта формула вам будет просто необходима для решения 21-го задания, которое оценивается в 2 балла. Итак, приступим к решению квадратного уравнения. Для тех, кто забыл, я напоминаю, мы обычно расписываем три коэффициента. а равно 1, b равно 5 и не забываем писать минус в коэффициенте c. И не только. Если у вас в уравнении есть минус, мы не забываем его фиксировать. Итак, наша любимая формула дискриминант равен b квадрат минус 4ac. Ну что ж, приступим. Пятерочку возводим в квадрат. Минус 4 умножить на 1 и умножить на минус 14. Что я получаю? 25 плюс, кстати, о птичках. А для тех, кто постоянно здесь делает ошибку, не забывайте, если у вас в одной строчке два минуса, вы ставите плюсик. Сразу же это делайте, чтобы у вас не было ошибок. Итак, 25 плюс 56. Я получаю дискриминант 81. Самый, что ни на есть, прекраснейший дискриминант, который, в принципе, хорошо извлекается, это будет 9. А теперь, ребята, вспоминаем, как считать х1 и х второе. Минус b минус корень дискриминанта, деленное на 2а. Подставляем. Первый корень у меня будет минус 7. Второй корень – Минус b плюс корень дискриминанта, деленное на 2а. Все, мы получили с вами два корня. Два нереально прекраснейших корня, с которыми мы будем сейчас с вами работать. Итак, наше видео с вами началось с формулы. Итак, подставляем. Главные герои нашей формулы – это коэффициент а, который я подставляю вот сюда. Значит, это будет единица умножить x я пишу по формуле, Минус пишу по формуле. Добавляю x 1 в скобочке, для того, чтобы не напутать со знаком. Х по формуле, минус по формуле. Двойку, в принципе, можно в скобку не погружать. Итак, приводим в красивый вид. Единицу можно не писать, если она не имеет минуса. х плюс 7 на x минус 2. Ну а теперь для любителей погорячее. 4 равно 0. Пожалуйста, будьте внимательны и не забывайте. Первое действие умножения, второе – сложение или вычитание. Итак, 4 плюс 16. И мы получаем дискриминант, который равен 20. Так, ну дискриминант равен 20, но это же не страшно. Да, его нету в таблице квадратов, но это же не значит, что мы не можем ничего вытащить из-под корня. 20 – это произведение 4 и 5. Корень из 4 выйдет как двойка. И под корнем останется 5. Спокойненько считаем x1, x2. И кстати, для тех, кто редко попадался на эти случаи, мы используем нашу с вами формулу -b плюс минус b плюс-минус корень дискриминанта деленное на 2а. Только вот с корнями можно сделать очень даже хитрую вещь. Сейчас мы с вами вспомним алгебраическое деление. Итак, я чуть, чуть уменьшу и начну подставлять. Значит, наша бшечка – это будет 2. Минус у нас идет по формуле. Минус 2. Плюс-минус я оставляю, пишу 2 корень из 5. Так, делю на 2, умноженное на минус 1. Про вот это мы никогда не забываем. Если у нас есть у коэффициента минус, мы его обязательно учитываем. Итак, прописываем наши два корня. x1 – это будет минус 2 плюс 2 корень из 5 разделить на минус 2. Мы используем алгебрическое деление, то есть минус 2 делим на минус 2 плюс 2 корень из 5 делим на минус 2. Минус на минус дает плюс, я получаю 1 плюс в скобочках минус корень из 5. Я получу 1 минус корень из 5. Таким же образом я считаю второй корень и проделываю алгебрическое деление. Минус 2 делить на минус 2. Минус 2 корень из 5 делить на минус 2. В ответе я получу 1 плюс корень из 5. Так, значит, мы записываем с вами формулу квадратного трехчлена. Я повторюсь, ребята, заучите ее. Она простая, как 3 копейки, и она будет нужна вам в трех заданиях, если же, конечно, вы хотите написать на более высокий балл. Итак, я подставлю. Значит, вернемся к тому, что ашечка у нас минус 1. Это важный герой нашей формулы. Я фиксирую ее. Возьму для нее синий цвет. Минус 1. Так, значит, х по формуле. Минус по формуле. Значит, х1 у меня получилось один минус корень из 5. Я пока пишу в скобочке, чтобы не напутаться знаками. Вторая скобочка. Х. Минус. Итак, в конечном итоге мы даем с вами ответ. Минус умножить на скобочку x минус 1 плюс корень из 5. x минус 1 минус корень из 5. Итак, ребята, если мое видео оказалось для вас полезным, пожалуйста, не забывайте ставить лайк э, и не забывайте подписываться на меня, рекомендуйте меня своим одноклассникам, я буду всегда очень рада э, ответить на ваши вопросы, пишите их обязательно в комментариях и до встречи в следующих выпусках, я вас обожаю, пока-пока!